Оборвалось, устала биться, сердце летом. Он сорок восемь молодым в тот мир ушел. Душа его теперь среди звезд на небе где-то. Приют последний навсегда он там нашел. И без него теперь не будет ласков май, как прежде. Свет белый без него помех И стал не мил. Сегодня горестно Безвременно ушедшим Он пел для нас для всех И жизнь очень любил В горе погрязло все А Юру не воротишь больше Казенный дом, где детство он провел свое Ему бы жить еще Юра мечтал пожить Подольше. Но, к сожалению, сердце живо оборвало Смерть так внезапно неожиданно приходит И если знать, заранее предотвратить Но почему так больно сердце мое ноет Оно живое, потому оно болит Первый концерт. Который был восьмидесятый В СССР был Оглушительный Тогда успех Песни Сергея Кузнецова И Юра С голосом прекрасным Ласковый май Заворожил довольно всех Вся молодежь И взрослые И дети и Юру знали Белые розы Ну что же ты Седая ночь, все вместе хором песни Юрий подпевали. Теперь бессильны все, не можем мы помочь. Не изобрели жаль сердце из нейлона, как хотелось. Быть и может, в будущем его изобретут, Чтобы в дальнейшем так же билось звон капелла. Как хочется не умирать, а в сладком сне уснуть. Прощаясь с Юрой, мы спасибо ему скажем. Талант его и песни будут в сердце жить, И память светлую его уж не замажут, Звездой на небе будет он всегда светить. Спасибо. Маэстро, за твой дар, дарование твое. Все, что прекрасное было и будет жить вечно в наших сердцах из поколения в поколение. Песни эти уже на века. Они красивые, хорошие. Спасибо тебе за все. Мы тебя помним, любим, скорбим.